Ху! Не бойтесь! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Итак, рассмотрим наш краткий и маленький рассказ. У Адама и Евы было два сына. Их звали Каин и Авель. Авель слушался Бога, а Каин нет. Итак, как переведем мы на английский, у Адама и Евы было два сына. Адам and Ева had имели в прошедшее время two sons. Имели два сына, two sons. И звали Каин и Авель. Their names – их имена. Where были Каин и Авель. Авель слушался Бога, а Каин – нет. Или не слушался никого. Можно по-разному. Давайте как попроще. Авель. Obeyed God. Авель слушался Бога. А Каин не слушался никого. But Каин did not, или сокращенно, didn't obey anybody. Никого. Anybody. Никого. Продолжаем, дорогие друзья. Каин был злым. Он убил Авеля. Это было несправедливо. Адам и Ева были очень опечалены. Бог горевал тоже. Итак, переведем первое предложение. Каин был злым. Каин was. Каин был angry. Злым или сердитым angry. Он убил Авеля. He killed Авель. Killed – убил прошедшее время. Это было несправедливо или неправильно. This was – это было несправедливо. Wrong. Или неправильно. Wrong. Адам и Ева были очень опечалены или грустны. Адам and Ева были were, очень Very, sad, опечаленный. Бог горевал тоже. Или был опечален тоже. God was, Бог был. Sad, опечален. Или горевал тоже. To. Дорогие друзья и ребята, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, делайте лайки, всего вам доброго, салон, so пока, пай.